Там бомбит, чувак, вот, ну, <свят> да. На понту стурмолик, так стена. за спину. Мы Защитите стратегические стена. Они принципе, не вообще. Я думал, у них какая тактика будет, там. Это да двойка. Двойка, двойка. Заходит уже Один чисто. Или кто-то кидает дым? Блять. Не успеем, коротко. Понял, понял. Убежал, убежал. Может, детей, Парапеты кто-то пробежал. Они там разбитый пиздец вообще. Да, и до да единицы будет. Брони, брони. Парапет, а, не, блядь. Матокуши на парапетах уже. Хуя, Это, Это двойка, двойка, двойка, двойка, двойка. блять не успел сюда. На двойку заходит, ребят, мне буквально... на, на втором этаже ресы ты не ресы. Прокидывайся, прокидывай туда. У меня, У меня шлимак <связывается> же. Прошло. <связывается> Главное, брони это, блядь. Брони-то они, мне кому дать. Бронил, брони. <связывается> пока нету. Зиги, Зиги. Зигги. Обходите, пусть. Нормально. Блять, Зиги стоит, Зиги стоит последний. баный рот, думал его убили. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Поднрку занимайте мысль. Защитите стратегические объекты. Раунд начался мы если бы подсадились бы нам штурмовик бы слил он прям подходил уже да, к да, да, да, да. сука они опять двойка, под двойкой двойка двойка двойка, двойка двойка двойка. Бля, я, двойка? Я двойка полностью сука 7 7 7 твою мать. Ясно. Убивает. убивай да, его, вы за один штурмовик убивай его на планту ясай на планту убивайте на планту, на самой планту э, зелень есть вот. здесь не убивайте, не стойте, заходите в стражу Длина что ли, не пойму я, что они делают а, зелень чеки, чеки. найс, тут же бомба я за, я за. Один Красавчики. дорашиваете его хайки. Все бойцы противника Ваши, убиты. Все Мы борьбы, победили. Мы как Огнёрку рашем. А как защитите стороны? стратегические объекты. Да. Раунд Один, начался. Через И на однерке уже? Вот так на мешках последний. Я уж думал, что здесь меня, влали, Спасибо. Все на мою позицию. Э. Спасибо, дружин. Где он? На был, говорю. Все бойцы противника. Не убивает, Мы победили. Защитите фак. стратегические Отдайте объекты. Все, да, все двойку. Раунд начался. О, да, рынок. Да, да, да. Один, сейчас Один. А меркай, там нерка, ребят, точно. Плен, план, план, план. Все план. Никто на рынок не идет, план занимает. Уйди с балкона. есть. Есть тут, есть, есть. Заходит, заходит. Помогай, подожди, ну, ну что, давай, Вещи, давай. Ещ договора. Сава, блять, ну Хорош, хорош, хороший минус, давай. пто! Э -э Мину поставь сидит. Не сливайся! Сзади, со старого входа. Слышать старым Наш отряд уничтожен Миссия провалена Обошел их и не знал с кого стреляли Установите бомбу Вова остальные двойку Раунд начался Бомба взята Давай давай давай Отвлекай Отвлекай Оу Функции видите, я что сказал? На Медика нету Давай, там же. Да я знаю, но без вариантов. Тука, как он еще не живой остается? Снайпер поедет. <пыхают> Ой-ой-ой. На плоту есть, сразу мы так уж краску спало. А, блядь, не бухал, сыграет. Наш отряд разбит. Рай, мы проиграли. Можно Давайте. просто, мне кажется, зайти на двух. Установить бомбы. Они Давай. там еле как держатся. Да, да, да, да. Раунд просто. начался. Бомба взята. Исто за счет прокидов там они нашли и все. Брыни, блин, брынем. Заходите, заходите уже, чего? А, подсадай, подсадай, подсадит. А чего вы не заходите в у меня такой интересный? Мы же вроде раньше хотели. Дети медика на полков. Ставор подходи, меда. Хорошо, хорошо, хорошо. Я солзно. И я подлечу от тебе. Как он еще живот? Мы так уж дай принять один, так брони надо срочно пески забрал А, блять ну не возьму пески пески пески 30 секунд заходите заходите вы блять там ахера как выкатывает деньги потому что надо остановились там свои подсадки и тебя боссом не мы проиграли раунд. Все, Враг уничтожил нашу вообще. команду. Один Установите бомбу. Бомбу возьмите. Раунд начался. Кросс, Бомба кросс, взяла. Кросс, встань с дехами. Ждите сейчас меня арестят больше. Граната! Оглушка. Бля. А, нет, не оглушка. Теперь кросс, встань рядом со мной с дехами вы вот, опять короче, да, на рынке да, слепу? Сейчас я Они полы. Так не видно а сюда. Подсоедини а меня. С... А, да, лезь да, лезь да, лезь. да правильно. Булкон, на балкон залезь, на балкон, как, на балкон, билет. Билет, на балкон как она, блядь, сюда улетела? Подсоедини, на балкон. Блядина, ебаные. Я принимаюсь. Спасибо. Да ну нафиг. Палец, ну... палец, палец. На пленку. Палец на... На, на ноль. Палец на ноль. Выполняю. Палец, палец. Я перед тобой долго Игрок с бомбой убит. Команда противника Пишите, nice. Миссия в... Во, я пишу, я сейчас. Установить бомбу. Также Раунд начался. Бомба взята. Попал в него. На на на на на на на на на на Мне не подкачи. откачиваем Ого, а что? Дерьмо ебанное Дай палец, дай брони палец Один дай, на, на балконе пуши. стоит штурмовик, установить на балконе стоит Дай палец, палец, палец Может прикрой сюда он резнет или нет? Дым, он дым, под кадр Мало дым, вообще кого здесь Дым, под кадр резай Ой, бля Балкон дым. у нас забрали Балкон не бежит. Отлично Отойди, да ну куда, блядь? Бомба потеряла ну Балкон, ну балкон, твое Вместо ли меня подкорли, пиздец? Балкон, ну твое Где? Yeah. Враг yeah. yeah. yeah. уничтожил всех наших бойцов Так, yeah. давайте <соспорожные> <Раунд пройдет. соспорожные> Но не заходим ждем установите кусок. бомбу возле не одного заходим. из объектов раунд Простите начался. Носу. бомба взята Мешки. Бивай нахуй. Балкон, старый Вики, балкон. Балкон, блядь. Ну ладно. Меня так побивали. Заходим, заходим, заходим, Бомба, ой, ой, ой, ой, ой,